Большая часть вчерашнего дня прошла в дороге. Несмотря на изнуряющий зной, который отнял много сил, остаток дня я посвятил подготовке места ночлега и знакомству с ближайшими к месту стоянки объектами. Находки, которые повстречались мне вчера, склонили меня к версии, что передо мной заброшенный рудник. Но сомнения все же остались. День сегодняшний и те находки, которые встретились на моем пути, эти сомнения лишь укрепили. Всем доброе утро. Прекрасное, прохладное, свежее в этом замечательном месте. Ночь прошла великолепно. Было и не холодно, и не жарко. Поначалу было засыпать не очень комфортно, не очень по себе в этом месте. Новом для меня и непонятном. Но потом усталость взяла свое, сон пришел. Сегодня новый день. В планах у нас Прогуляться вверх на горку, где стоят еще какие-то развалины. Проехать обратно, обследовать те здания внизу и подняться туда, куда мы забирались во время грозы вчера. Посмотреть входы в шахту эти или в штольни. А потом, к завершению дня, попробовать добраться на берег водохранилища. Ну а пока буду готовиться к завтраку, умываться, приводить себя в порядок. И снова на своих двоих исследовать этот мир, этот родной край, который за всю жизнь не, из не изведаешь и не исследуешь. Будем готовить завтрак. Утро в путешествии ничем не отличается от обычного утра в городе за одним лишь исключением. Здесь нет тех комфортных условий для жизни и быта, которыми все мы привыкли пользоваться в цивилизации. Взамен ты получаешь простор и свободу, не стесненную стенами городской квартиры либо загородного дома. Здесь нет заборов и соседей, поэтому первое время чувствуешь себя словно в другом измерении, в другом мире. И эти чувства невозможно объяснить и передать. Единственная возможность их испытать – это попробовать то, на что у нас вечно не хватает времени». Убежать от забот и суеты, исполна ощутить, что все то время, которое ты обмениваешь на вознаграждение за свой труд, сегодня принадлежит только тебе. Ты его хозяин и вправе распоряжаться им по своему усмотрению. После плотного завтрака, вкус которого стократ усиливался нотками разнотравия и прохладного утреннего воздуха, я направился в необследованную часть заброшенного в горах объекта под приветственные взгляды его жителей. То и дело с любопытством выглядывавших из своих домов, чтобы посмотреть, кто нарушил их покой. Чем выше я поднимался, тем масштабнее выглядело это место. Все подножие горы каныр было застроено различными строениями и сооружениями, от которых сегодня остались лишь руины до да развалины. Тут на самом деле находка за находкой поднялся сейчас на холмик то что в низине это мы вчера смотрели здесь прямо напротив меня не видно было какое-то строение столб обрушенный стоит слева куда я собирался на гору подниматься тоже стоит какая-то бетонная конструкция там точка повыше сейчас поднимемся туда посмотрим какой обзор открывается оттуда размах просто потрясающий я не знаю здесь вот вот вся эта возвышенность, она застроена полностью вся, во всех, в разных частях. Слева, справа приткнуты какие-то бетонные сооружения. Столбы говорят о том, что это место было электрифицировано, то есть сюда подводилось электричество. Для чего, для каких целей, мне неизвестно. Пойдем прогуляемся, сначала пойдем сюда прямо, посмотрим, что там за развалины, руины. А потом поднимемся на горку, посмотрим оттуда какие виды. Прикнутое к горе здание, точнее, то, что от него осталось, чем-то напомнило то ли баню, то ли жилое помещение. Стены отлиты из шлака, внутри частично обклеены керамической плиткой советского образца, частично оштукатурены. Потолочное перекрытие уже давно обрушилось. Рядом с домиком будто одинокий дозорный несет свою вахту деревянный столб линий электропередач, ранее снабжавший это место электричеством. На полу под ногами разбросаны старые микросхемы, которых, к слову, в этих местах повстречалось мне довольно большое количество. Неподалеку от здания едва приметный холмик, возвышенность, вся заросшая травой. Лишь приглядевшись, можно понять, что возвышенность – это искусственного происхождения в виде земляной насыпи. Наверху расположен ствол, уходящий глубоко в землю и выложенный в верхней части кирпичом. Рядом с кирпичной кладкой – Коварная бочка, врытая глубоко в землю. В темное время бродить здесь весьма опасно. В траве можно не заметить подобной ловушки и легко угодить в нее. Поднимаюсь еще выше. На соседней возвышенности расположены две высокие бетонные стены, которые хорошо видны из лагеря, где я расположился. У одной из стен отлита бетонная площадка. От стен через горку вниз тянутся остатки бетонных труб, по которым, судя по всему, транспортировалась вода или технологическая жидкость. В местах стыковки труб кое-где сохранился рубероид, закрепленный алюминиевой проволокой. К слову, таких труб здесь километры. Разбросаны они повсюду и тянутся от возвышенности к зданиям и строениям, расположенным чуть ниже. Осматриваю площадь застройки. Лишь отсюда примечаю интересный факт. Остатки кирпичных строений, расположенные внизу, находятся будто в некоем кратере, окружности, слегка утопленной относительно остальной поверхности. Да и сами строения наталкивают на резонный вопрос, а где, собственно, четвертая стена? Поднялся на эту возвышенность, где стоят вот эти две бетонные стены, на одной из стен уже позже обнаружил какие-то надписи. Город Тюмень, 74-77 года, 11-й месяц, Мансийск. Что за надписи, я не знаю, но, судя по всему, писали их в те года, которые там обозначены. А это значит, было около 50 лет назад все. Либо это когда строилось, либо когда эксплуатировалось. Очень много здесь каких-то бетонных труб, которые разбросаны. Отовсюду, то есть с гор спускается вниз. Зашел внизу в ту постройку, рядом с которой находится какая-то возвышенность. Вроде бы с одной стороны какой-то холм, но на самом деле туда уходит какой-то ствол шахтный. Бросил туда камень, то есть он довольно-таки глубокий. Недалеко вкопано Металлическая железная бочка ржавая. То есть ходить здесь нужно очень аккуратно, потому что можно попросту провалиться. Все это место заросло травой. И если его не заметить, можно улететь туда вниз. Отсюда открываются виды как раз на ту низину, которую мы вчера проезжали. Такое ощущение, что те постройки внизу находятся в каком-то кратере, что ли. Вот. И ведет дорога туда вверх. Там также разбросаны трубы. От холмиков в низину. Ну, не знаю, если бы у меня были какие-то познания, то есть подобные сооружения я уже встречал в поселке Белогорский. То есть, судя по всему, похоже, что это остатки какого-то рудника. Должны быть где-то э, входы в шахтные стволы. Где они, я не знаю, искать их времени просто нет. Просто это такая ознакомительная прогулка по этому месту. Возможно, если появится какая-то информация более подробная, Вернусь сюда снова, и уже более подробно изучу это место. А так, очень интересные места, очень непонятная их история. Просто смотрим, просто наблюдаем, проводим время. Время летит очень быстро, всего здесь не обойти. Поэтому только основные объекты более такие интересные. Ну что, идем дальше, исследовать местность. А дальше я спустился в тот кратер внизу. Здесь сохранились кирпичные стены, внутри разделенные перегородками. Всего стены три, а где четвертая, остается только догадываться. Но складывается впечатление, что ее не было изначально. Толщина кирпичной кладки довольно внушительная. Выложена она ровно и профессионально. Кирпичик к кирпичику. Самое же интересное и для меня непонятное территория этой воронки, кратера, огорожена бетонными столбами с колючей проволокой. Более того, внутри этого ограждения установлен дополнительный ряд столбов, также с натянутым по периметру стальным дозорным. Особо охраняемый объект получается. Заходить внутрь второго ограждения я не рискнул. Трава здесь выше колена, а по пути уже повстречалось несколько вертикальных стволов, уходящих из глубоко под землю и едва приметных. Чем больше я изучал эти места, тем больше у меня возникало вопросов. Если вчера чаша весов перевесила в сторону версии заброшенного рудника, то сегодняшние находки эту чашу весов стали тянуть в другую сторону. А внимательное изучение построек, расположенных на макушке той горы, с которой я вчера спустился во время грозы, и вовсе сбило меня с толку. Пошел оставшуюся часть, та, которая в низинке расположена. Не знаю, все объекты обойти здесь нужно очень много времени или нужно иметь какую-то карту их расположения. Потому что идешь-идешь, натыкаешься на остатки каких-то бетонных, каменных, кирпичных стен, строений, сооружений в траве. Часть сооружений, руин, развалин обнесена колючей проволокой. Попадаются остатки каких-то противогазов. Видно следы, что здесь давным-давно работали собиратели металлолома. Очень много кучек заготавливали металл, обжигали провода. Встречаются какие-то детали радиосхем, то ли приемники, то ли что-то другое. Не совсем мне какие-то низинки возле тех больших оснований стен, которые остались. То есть, как будто какой-то подкоп был. И очень много в землю уходит стволов, которые выложены кирпичом. Может, это вентиляционные стволы, может, что-то другое. Но в любом случае, ознакомительная экскурсия сегодня прошла. Сейчас делаю небольшой перекус, пью чай. И нужно направляться к реке Иртыш на побережье Бухтарминского водохранилища. Оттуда еще нужно доехать, выбрать место, потому что... Места те тоже для меня не знакомы, Еду туда впервые. Будем разведывать наш родной край. Перед тем, как отправиться к побережью Бухтарминского водохранилища, по плану было повторное посещение макушки горы, на которой располагалась большая часть инженерных строений и сооружений. Вчера гроза не дала возможности все там внимательно обойти и осмотреть. «Покидаю полянку, за одну ночь ставшую уже такой родной, забирая с собой желание вернуться сюда вновь. Безо всякой цели, просто отдохнуть и пожить в автономке. Очень красивые места, в которые я влюбился с первого взгляда, несмотря на оставленные человеком шрамы. Природа все же возьмет свое назад, вопрос лишь времени». С погодой сегодня повезло, я могу не спеша прогуляться по близлежащим возвышенностям, внимательно изучая находки, которые встречаются на моем пути. Высокая трава и горный рельеф местности скрывают от посторонних глаз большую их часть. К примеру, эту конструкцию в виде врытой в землю трубы, со вставленной в нее вращающейся рукоятью, я заметил лишь сегодня, хотя вчера ехал сюда этой же дорогой. Другого пути попросту нет». Забравшись сюда, внизу обнаружил перевернутый щит. В голове мелькнула мысль. Возможно, там сохранились надписи, которые хоть чем-то помогут идентифицировать находку в горах. Спускаюсь вниз к дороге. Затем нахожу более-менее проходимый путь в низину, в которой с возвышенности была видна новая находка. Вот он, лежит, неизвестно сколько времени. В надежде приоткрыть, наконец, завесу неизведанного, переворачиваю ржавую табличку. Увы, время и стихия сделали свое дело, не оставив ни одной зацепки для размышлений. Что ж, в очередной раз убеждаюсь в невидимой силе четвертого измерения. Сотни метров ниже землянка, укрепленная бетонными стенами и разделенная на несколько помещений жилого, либо же хозяйственного назначения. Интересно ее расположение где-то на середине подъема, неподалеку от ржавого щита и в стороне от дороги, как будто контрольно-пропускной пункт. Вообще же заброшенный в горах объект я могу описать лишь неопределенными местоимениями, вроде «Некий», «Какой-то», «Когда-либо». За те два дня, что нахожусь здесь, не перестаю размышлять о том, какая из двух версий об этом месте ошибочна, а какая является правдой. Мнение меняется с каждым вновь найденным предметом или сооружением, а все мои хождения по полуразрушенным зданиям напоминают запутанный квест, захватывающий сюжетной линией, с большим количеством намеков и подсказок. Вот только главный герой этого квеста ни вчера, ни сегодня так и не смог распутать головоломку, придуманную кем-то специально или по ошибке, а быть может и вполне реальную. Так или иначе, заброшенные в горах постройки для меня так и останутся неопознанным объектом s 75 то ли заброшенным рудником, то ли засекреченным военным объектом, подобным тому, что и по сей день под видом пионер пионерлагеря находится в горах неподалеку от поселка Асубулак. Ну что, на этом изучение объекта с кодовым названием С-75 окончено. Обошел все, что только мог, насколько хватило сил. Жара набирает обороты, уже очень устал ходить по этим возвышенностям. Честно говоря, уже хочется... Оказаться возле прохладных вод Иртыша, окунуться, потому что все липнет к телу, вся одежда, хочется немножко охладиться. Время у нас уже 12, 12 час, начало 12, скоро будет полдень, поэтому у нас есть время добраться до побережья, освоиться там, выбрать место для стояночки и отдохнуть. Но с этим объектом осталось больше вопросов, чем ответов. Иногда кажется, что это действительно какой-то рудник, а иногда кое-какие сооружения напоминают какие-то доты, из которых как, похоже как будто на какие-то наблюдательные пункты с узкими окошечками. Внизу под ними ничего нет, но это кирпичная небольшая кладка для одного-двух человек. И порой вот находишься на, как, как на каких-то весах. С одной стороны, это рудник, с другой стороны, идешь-идешь, натыкаешься на какую-то находку в виде противогаза или таких вот сооружений, и мысли совершенно рисуют другую картину. Ладно, время покажет, что это такое. Возможно, кто-то знаком с этими местами, напишет, расскажет, кто-то узнает эти места, работал здесь. А может быть, эти места так и останутся загадкой для меня и для тех, кто будет смотреть этот фильм. Все, отправляемся в обратный путь к побережью Ухтарминского водохранилища. Погнали!